Дальше помол. Это наш раритетный образец, Самый первый. До сих пор в бою. Хорошо. И мы его немножко модернизировали, сделали наклон, там пневматический прижим, и он у нас э, работает. Он такой, у него немножко другая конфигурация камней, он как конш. То есть в нем конширование. Сейчас просто он вымешиванием занимается у вас, Нет, да? он перетирает, но мы на нем работаем ориенты. То есть там, где хочется получить очень нежную текстуру. Или долго можно позволить? Да, себя. и здесь 30 килограмм загрузки, как бы получается как раз то, что надо. Как ну, наш дружок справляется? Слушай, ну, достойно себя показывает. Прям вот в ряду вот этих вот машин он прям держит марку. Ничего не скрипит, не шатается. И по времени помола они вот идентичны все. Ну, то есть, ты не видишь профитов в пневмоцилиндрах как таковое, то есть это... Я не вижу разницы. Разницы не ощущаешь? Да, скорость а та... примерно та же получается. Скорость производства примерно та же. На каком давлении, сколько бар очков подаешь здесь давление, Здесь же фактически... Ммм, где-то тут важно. Смотри, где-то 3, 3,5, ну, 4, там его меняют. За... Но больше, чем когда 3, даешь, там выработка очень большая. Слушай, вот, говорю. кстати, по разнице между вот этими машинками... Вот на этом выработки почти нет, а вот на, мы когда вот этот получили, мы вот на этом только камни поменяли, они mm -hmm. были нулевые оба типа, да, ну примерно нулевые, вот на этом уже там канавка, будет здоров. Канавки? Да, да. А вы патентовали свои канавки? Нет, это стихийно образовавшиеся канавки. Думаешь, не придут? Нет, это канавки в дне, их еще пока никто не запатентовал. Можешь успеть.